только самостоятельно, ну, кому, конечно, это хочется. Немножко расскажу о себе кратенько, затем я расскажу, с какими целями, какие цели и задачи ставились при создании нашего тренинг-центра, что он вам может дать, какие, какую вы пользу получите от нашего тренинг-центра. Дальше я вам покажу конкретно, как он выглядит, какие там сейчас уже есть курсы, чтобы не было того, что называется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 Честно говоря, просто я об этом очень тогда пожалел, потому что я понимал, что вот за это время я бы очень многого бы успел в интернете. Я начал там активно работать, у меня фу-фу-фу-фу, получалось. Я знаю, что у нас тут есть один человек, который реально точно знает, что у меня это получалось. Надеюсь, она сейчас слушает ссылку лично, я тебе кидал, Лен. И что получилось? Я понял, что интернет – это реально круто.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 Вот вы, имея уже опыт практически, вы можете очень хорошо выстрелить благодаря интернету. То есть у вас развяжутся руки, у вас появятся новые возможности. Я хотел бы до вас донести, что интернет это, – это наше сегодня. И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 Надеюсь, когда сами начнете делать практические шаги, вы в этом самостоятельно убедитесь. С какой целью мы создавали наш тренинг-центр? Целей их достаточно много. Я расскажу о трех основных, ну, с моей точки зрения. Ольга Васильевна однозначно добавит еще много чего. Но я расскажу о трех. То есть первая, основная цель создания тренинг-центра. -тренинг ну, создание, потому что уже...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 То есть вы, как лидеры, у которых есть уже там записанные какие-то выступления, там ваши лекции, ваш экспертный опыт, вы все это не, на, не будете хранить где-то по полочкам стола, да? а вы все это можете выложить в свой личный обучающий центр и дать возможность вашей структуре, и, может быть, не только вашей структуре, знакомиться с этим опытом.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 Вот наш тренинг-центр. И я сейчас открою раздел «Обучение», вот с левой стороны раздел обучения, И выберу, ну, вы будете выбирать курсы спонсора, я выберу свои. Вот доступные на данный момент курсы. Во-первых, как сюда попасть? В чат я скинул вот такую вот ссылочку. Вот эта ссылочка, она у всех будет, не надо сейчас ее пытаться переписывать и так далее. Это ссылка на бесплатную регистрацию в тренинг-центре.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 и закрытая часть, то есть вы ее тоже будете видеть, но посмотрите уроки закрытой части можно будет только введя пароль. Пароль будет выдавать человек, который вас пригласил в этот тренинг центр. У каждого будет своя ссылка, но ну, когда вы создадите свои тренинг центры и вы будете приглашать людей в свои тренинг центры, и тогда будете вы им выдавать эти пароли. Сейчас, пока у нас тренинг центр один, пароли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 Все понятно? Сейчас могу ответить на несколько вопросов. Давайте. Вопросов нет? Понятно. Вопросов нет? Отлично. Ну тогда, тогда начнем. Пошла практика.